Отлично. Технический сбой. Вылетела программа. Но я надеюсь, что сейчас мы все снова присоединимся. Не знаю, сохранилась ли предыдущая запись. Снова всех ждем. Кто уже подключился, снова возвращается на коврик. И переходит в положение позы ребенка. Колени. Укладывая переднюю линию тела лоб на пол, а ягодицы на пятки. Сейчас я выключаю комментарии. Можно сделать, сделайте пару сердечек, чтобы я видела, что вы меня слышите. Угу, все, сердечки пошли, слышно. Снова возвращаемся. Сейчас мы укладываемся в ребенка, как я сказала. Здесь может быть два вариации. Либо вы колени вместе, пятки друг к другу и укладывайте себя на коврик. Либо можно колени чуть-чуть разводить, разводить, в стороны, большие пальцы соединять и также вытягиваться вперед. Это зависит от вашего комфорта, где вы чувствуете большее вытяжение равномерной спины. Соединенные колени, естественно, дают большее, Акцент на скругление области поясницы и области грудной клетки. Поэтому можно выбирать его, если ваш таз уверенно опускается на пятки. Если нет, мы чуть-чуть разводим его в стороны. Спокойный вдох и с выдохом, мягко, с круглой спиной, позвонок и позвонком, погружая область внутрь, мы вырастаем вверх. И переходим снова в положение кошки. Чуть поработаем с активным уже движением нашей спины. Колени под тазом, руки под плечами. Прокрутите движением плечей назад и вниз, раскройте грудную клетку. Здесь важно, чтобы широко, широкая опора рук сохранялась и нейтральное положение корпуса. Толкнитесь правой рукой от пола, левую приподнимаем и прижимаем локоть к боковой линии нашего тела. Не заваливайте сейчас правую сторону, хорошо отталкивайтесь, загружайте, вес тела равномерно распределяет по центру. И теперь спокойный вдох. Представьте, что вы толкаетесь рукой, у нас грудной тело уже пошел в раскрытие, и мы начинаем локтем тянуться вверх. Мы как тетиво лука натягиваем движением рук невидимую ленту между нами. Спокойный вдох и с выдохом возвращаемся, сделаем то же самое в другую сторону. Рука опускается в пол, правая рука подтягивается к себе, движение начинается от левой руки. Вы буквально отталкиваетесь, от этого движения уже грудная клетка будет раскрываться, и дотягиваете себя локтем вверх. Снова представьте, что между вашими ладонями находится лента, которую вы растягиваете. Спокойный вдох, и с выдохом делаем другую сторону. Снова движение от правой руки, докручиваете себя вверх и вытягиваете за локтем. Таз, как вы видите, остается неподвижным. Вес тела, когда мы перемещаем с одной стороны на другую, у нас не смещает положение нашего таза. Неподвижный таз как раз даст активную ротацию в грудном отделе, переучивая тело двигать всем корпусом тогда, когда нам нужно совершить не глубокую ротацию. И теперь отталкиваясь правой рукой, если вы чувствуете, что у вас есть возможность хорошо ставить плечо, хорошо раскрыть грудную клетку, вы можете добавлять раскрытие ладоней, вспоминая, как мы растягивали эластичную ленту в и вверх. Здесь добавляем то же самое движение. И заметьте, что когда мы вытягиваем руку, нам важно не заламывать плечо назад, да, а поднимать руку вверх, продолжая раскрывать себя выталкивая область лопаток в грудную клетку вперед и еще пару движений если вы действительно сделали все так как надо чувствуется очень приятное тепло по задней линии спины в область лопаток спокойный вдох и с выдохом мы теперь будем совершать скрутку я повернусь вам лицом чтобы было видно мы правой рукой, вдох, с выдохом укладываем плечо на, стремимся потянуться рукой как можно дальше, но при этом таз остается на месте. Левой рукой мы начинаем мягко отталкиваться от пола, представляя, что вы одно плечо хотите разместить над другим. Не заваливайтесь, вот сейчас я сместила таз, не знаю, видно, да, видно, не заваливайтесь в правую сторону, хорошо подтягивайте, центрируйте положение таза. И вытягиваемся в этом положении. Если вам хочется добавить активного движения, замечаем, что бедро у нас перпендикулярно, Активного движения можно кончиками пальцев рук еще больше себя вывести за локтем вверх в потолок. Руку можно над головой. Вариант наверх заводим. И захват за бедро, продолжая раскрывать грудную клетку за плечом левым вверх. Спокойный вдох. И с выдохом, отталкиваясь рукой, мы выходим в положение кошки. Сделайте пару движений. Кошка-корова, вдох. Выдох. Мягко скругляем. Не забываем про мягкое подтягивание нижней части живота. Еще раз спокойный вдох. И выдох. И в другую сторону. Также укладываем плечо на коврик. Раскрываемся. Здесь наша задача подтягивать правую Левую ягодицу сейчас чуть-чуть вверх, а правую чуть-чуть вниз. Это позволит как раз вам стабилизировать положение вашего таза. Сначала оттолкнитесь кончиками пальцев рук. Правой руки прям отталкиваемся, как будто бы плечо хотим разместить одно над другим. И теперь спокойный вдох. Можно руку вынести вперед. Если действительно чувствуете, что вы не теряете активного раскрытия в грудном. И также заводя руку назад. Можно продолжать вытягиваться в этом положении. Вдохами старайтесь добираться до пространства между лопатками. Мы его, конечно же, напрягаем, толкая грудину вперед, но наша задача сопротивляться с дыханием этому движению. Вдох и с выдохом толкаемся мягкой рукой. И теперь возвращаемся снова в кошку. Коровы. Скруглились. И теперь вдох, раскрылись, плечи ввели назад и вниз, собака мордой вниз. Подкручивая кончики пальцев ног, мы начинаем движение от таза. Чуть-чуть приподнимая кончики колени от пол, мы таз подаем назад, толкаясь руками от коврика, больше вытягиваемся вверх за тазом. И здесь наша задача не выпрямить ноги в коленях, а сначала хорошо отталкиваться, погружаться ладонями в пол, разверните плечи внутри наружу. Подтяните их друг к другу, как будто бы вам лентой или мешочком стягивают руки, плечи, не зажимают тушь, макушку, потяните в пространство больших пальцев рук. И сейчас сделайте несколько движений таза. Вот его таз нужно представлять, что мы тянем от себя, формируя прогиб, как в кошке. Вдох, потяните седачные кости наверх, чуть больше наполните пространство вашей задней поверхности. Бедер, и мягко по одной ноге мы начинаем опускать их в пол. Представьте, что вы что-то разминаете под вашими стопами, как, например, Андриана Челентана в фильме Мял виноград». Вот вы разминаете виноградинки, находящиеся под вашими стопами. Спокойный вдох. Не забываем, что руки продолжают толкаться от коврика и разворачивать внутреннюю часть рук. Изнутри наружу. Как будто вы в локти хотите направить в пол. И последний раз. По возможности спокойный вдох. С выдохом выпрямляем ноги. Вдох. И выдох. Мы мягко уходим в положение кошки. И зависаем коленями на полом. Спина нейтрально прямая. Чуть задержитесь в этом положении. Уплощайте спину. Не позволяйте животу уваливаться. Дышим. Спокойный вдох. И с выдохом опускаемся, увели таз назад, вперед, и проходим ногой вперед в положение выпада. Ставим ноги на ширине таза, колено задней ноги у нас остается под прямым углом, передней ногой чуть-чуть проходим чуть больше. И теперь погружая таз вперед, мы опускаемся в положение выпада, вдох через плечи, раскрыли себя, толкнули грудину вперед и мягко погружайте переднюю линию таза в опор. Если хочется усилить вытяжение, мы можем поставить плюс на стопы, это облегчить вытяжение, усилить вытяжение, приподнимаем колено над пол, при этом не поднимая таз. Правой ягодицы тянитесь назад. Нам нужно выравнивать положение нашего таза. Руками, как видно, я не держусь. Поэтому мы не зажимаем шею. Выталкиваемся через грудину вперед. Нижнюю часть живота подкручиваем вперед. опять а чуть больше тянитесь назад. Спокойный вдох. С выдохом опускаемся. И теперь больше ставим левую руку на коврик. Поднимаем левую ногу. Вдох. И через привычный разворот, мы сегодня его уже много учили, мы захватываем левую ногу. ногу Снова прокрутите плечо. И погружаетесь еще больше, опуская переднюю линию бедра в пол, вдох, выдох, правые яходицы тянитесь назад, и меняем положение ног, возвращаемся, приподнимаем правую ногу, уводим планка, спокойный вдох, выдох, толкайте пространство между лопатками, не провисайте, нижнюю часть живота мягко подкручиваем, копчиком тянемся к вашим пяткам, Опускаем в колени. И теперь, подавая корпус чуть больше назад, мы переносим вперед левую ногу. Также колено в прямой угол. Левую ногу чуть-чуть уедите вперед. Уложите таз на внутреннюю поверхность. Спокойный вдох. И с выдохом. Мы сгибаем переднее колено. Следите, чтобы здесь был прямой угол. Либо тупой, но не острый. И в этом положении также мягко подкручиваем нижнюю часть живота. Мы поднимаемся над полом, снова плечи раскройте, спокойный вдох. Здесь либо вы мягко погружаете передние линии тела, укладывая на стопы на пол. Не забываем, что мы грудины тянемся вперед. Либо подкручиваем кончики пальцев и, стараясь сохранить нейтральный таз, мы выпрямляем ногу. Естественно, ощущения будут чуть более яркими. Подтягивайте коленную чашечку. Пусть нога не висит, а по возможности выпрямляется в колене. Не у всех получится, но мы ищем это, это движение. Через пятку правой ноги удлиняйте заднюю линию тела, при этом заворачивайте бедра, левое бедро у нас тянется назад, колено четко направлено вперед по стопе. Не позволяйте ему ходить ни наружу, ни внутрь. Вдох, можно чуть отталкиваться от рук, но грудинами тянемся вперед, это только плечи уходят назад, но вся линия тела у нас идет на вытяжение стремление направить его вперед через пятку продолжаете вытягиваться чуть заворачивается таз передняя поверхность задней ноги мягко направляется вперед как будто вы ее до закручиваете спокойный вдох, выдох и снова возвращаем колено в пол и здесь правая рука встает на опору левая нога расслабля... впереди Продолжает направляться вперед, а ягодицы назад. И теперь, толкаясь от правой руки, мы уходим в себя, уводим в себя в ротацию. Приподнимаем стопу задней ноги. Вдох. И стараемся больше создать эту ротацию, которую мы сегодня проработали в положении кошки. Именно за счет нее мы в этой позе вытягиваем не только переднюю поверхность задней ноги, но еще и грудной отдел. Что очень эффективно для сидящей работы. Здесь, как усложнение, естественно, если есть возможность, мы всегда стремимся пятку подвести чуть ближе к ягодице, но не в ущерб тазу. Да, таз у нас продолжает погружаться вниз. Пятку можно подводить к льгодицам. здесь каждый ориентируется на свои собственные ощущения. Спокойный вдох. И с выдохом опускаем мягкую ногу, стараемся, чтобы все движения у нас были очень мягкие, плавные и не резкие. И, уводя ногу назад, мы снова выходим в положение планки. Спокойный вдох. Подгибаем ноги в колени. Собака. мордой вниз. Вы раскручиваете руки. Потянитесь седающими луграми по наверх. Можно также чуть-чуть ногами походить. И выпрямляете по возможности ноги в коленях. стремясь пятки. Опустить в пол. Спокойный вдох. Вытягиваемся. И с выдохом колени опускаем. И баланс. Погружаем Таз на пятки. И вспоминаем о доступных вам опциях. Всегда можно руки подложить под лоб. Голову размещаем желательно на линии роста волос. Это дает еще чуть большее раскрытие по задней поверхности вашей шеи. Спокойно в И с выдохом скромно спиной поднимаемся. И переходим в положение лежа на спине. Уведите ноги вперед. Поставить, сядьте на середину коврика. Мы сейчас будем мягко двигаться к шавасане. Возьмите руки под задней поверхностью бедер. Плечи раскрыли. И сейчас движением мягко круглой спины мы будем опускаться вниз. Здесь нам нужно с области седающих костей скатиться на область вашего копчика. Для этого вам нужно мягко скруглять поясницу. Вдох. Руки через стороны. С выдохом мы представляем, что мы равномерная буква Си. Пятны подшагиваем и в какой-то момент будем мягко опускаться вниз. Колени к себе, перекаты по нижней части спины, по области поясницы, для этого колени чуть ближе пододвигайте к вашему корпусу. Локти продолжают тянуться через стороны, не давая опадать плечевым косточкам. То есть как только руки опускаются, сразу же плечи подтягиваются к ушам. Удлиняйтесь через локти, создавая приятное раскрытие по передней и задней линии спины. Спокойный ток. Правое колено подтянули на себя, левая пятка на себя, колено, бедро, стопа, продолжение друг друга. И нажимаем как будто бы на педаль, выпрямляя ногу. И здесь по возможности мы опускаем стопу к полу, вытягивая всю заднюю линию тела по коврику. И смотрите, чтобы... Ваш крестец оставался на полу, но при этом мы мягко подкручиваем нижнюю часть живота и воплощаем живот. Бедро продолжает подтягиваться к телу. Спокойный вдох и с выдохом выпрямляем ногу. Можно до перпендикуляра. Стопа от себя на себя. Если она не до конца выпрямляется, мы можем вставлять ее подсохнутые колени. Если выпрямляется, продолжаем в этом перпендикулярном положении относительно пола. Поработаем с топой в одну сторону, в другую. И поменяем направление. Ставим левую правую ногу в пол, левую подтягиваем на себя. И здесь выравнивайте бока. Ваше колено должно стремиться в вашу подмышку. Не к центральной линии тела, это сразу же будет менять положение вашего таза. Подтянули, спокойный вдох с выдохом. Правую ногу поднимаем, подгибаем стопу и вытягивая за пяткой, сначала выпрямляем ногу, а потом стремимся ее уложить как можно дальше, удлиняясь через внутренний свод, через пятку и основание большого пальца. Выровняли себя, не позволяйте себе перекатываться на одну сторону, продолжаем через локти удлиняться вправый вверх. Спокойный вдох и с выдохом выпрямляем ногу до перпендикуляра, также не зажимая левый бок. Удлиняйте ягодицу. Вот себя чуть-чуть. И здесь также стопой работаем. Вперед-назад. Стопа, лежащая на полу, не расслабляется. Продолжайте пальчики мягко направлять вверх. И круговые вращения. В одну сторону, в другую. Спокойный вдох. И с выдохом опускаем колено в пол. В ногу в пол. И удлиняемся ногами по коврику. Вдох. Потянитесь вверх. Представьте, что вам нужно всю заднюю линию тела жестко прижать в пол. Нижние передние ребра погружаете в опор, таз чуть-чуть подкручивая на себя, укладывайте область крестца над ягодицами в пол, пятками толкайтесь от себя, всей задней поверхностью бедер, голени, также толкаемся вниз, мягкое напряжение во всем теле, спокойный вдох и с выдохом расслабляемся. Переводите руки вниз в положение шавасны, бедра в стороны, подбородок на себя, можно пошевелить головой стороны в сторону. Мягко расслабляясь в этом положении. И сейчас делайте глубокий вдох через нос и выдох со звуком Х, отпуская все напряжение. Вдох, выдох. Сделайте еще пару таких дыханий и, проходя руками чуть ближе к стопам, выровняйте положение вашего тела. Мы будем Лежать несколько мгновений в данной позиции. Пошелите кончиком пальцев рук и ног. Позвольте им расслабиться. Тот, кто будет смотреть эти записи, сможет заниматься и пост. прилежать еще и после окончания занятия. Ровно столько, сколько ему хочется. Разомкните нижнюю челюсть от верхней. Позвольте сейчас мягко расслабиться вашим зубам. Ощутите пространство между зубами, языком, расслабьте линию лопа. почувствуйте, как размягчается кожа лица и начинает мягко разглаживаться, наполняться при каждом вдохе и выдохе. сейчас, следуя за моим голосом, просто вниманием дотрагивайтесь до разных участков тела, которые я буду называть. Расслабьте ваши стопы, щекотки, колени. Расслабьте колени. Прославьте ягодицы и углы Почувствуйте его объем, ширину. Позвольте ему погружаться в опору. нашел поясницы, нижней части спины, начинает мягко раскручиваться, расслабляясь, опускаться в пол. Почувствуйте пространство ваших плечей, их ширину, опор. Плечи, мягко раскручиваясь, начинают опускаться к полу. Послабьте ваши кисти, запястья и плечи, локти и плечи. Понаблюдайте за своей грудной клеткой во время дыхания. Поскольку она подвижная, легкая, на вдохе расширяется в сторону, на выдохе мягко расслабляется при этом, сохраняя ощущение наполненности и пространства. И снова спокойный вдох, мягкое движение лоды и выдох, расслабление чувствуете живот вдох вдох и с каждым выдохом чуть больше расслабляясь он сам погружается к внутренней части вашего позвоночника и возвращаемся вниманием к голове и снова расслабьте нижнюю челюсть Пусть губы остаются сомкнутыми на расслабленными. Ощутите пространство между зубами и языком. Щоки, внутренней части, наружная сторона, все это слабые. Почувствуйте, как снова расклаживается лоб, мышца кожи. Услабляются глаза, поздние дамы, веки, грудь, пространство между двоих. Полость висков, скул, область за ушами и в уши. И наконец Позвольте полностью расслабиться в лосистой части клыки. Обасть затылка, задней линейши. И осознайте, что границы тела, потеряны. Вы буквально растворились в окружающем вас мире. И есть только дыхание. Мягкое, легкое. И ваше внимание. Может быть, мысли не для вас. Они приходят и уходят. Но позвольте им уходить подобно. Выдох, отпуская, не задерживая. состояние и запомните его не на уровне ума, а на уровне тела. Состояние спокойствия, легкости, наполненности, некой мягкости. И пусть то тепло, которое мне обещало потеряться действительно сейчас наполняет внутрь вас, разрастаясь в долгости сердца, в кончиков, пальцев руками, и пусть их не ощущается, но тепло достигает их. И теперь мы начинаем уже. Мягко, вслед за теплом, увеличивая вдохи и выдохи, добираться дыханием в центру до кончиков пальцев рук Пошевелите руками и ногами, осознайте границы тела. Пошевелите конь, кончиками пальцев рук и сгибаем ноги в коленях, восстанавливаем их слабыми на пол. И здесь делайте все те движения, которые хочется. Можно руками мягко потянуться вверх, можно раскрывая сквозную клетку, больше вытягиваться за одной рукой. Туда за другой покой. На полном глубоком духе мы с выдохом переворачиваемся на бок, любую которую. И чуть подтягивая колени к рукам, руки к коленям, задержитесь в позе интригумы. И теперь, помогая себе верхней рукой, вытягивая верхнюю ногу по фолику, помягко а мягко садимся в положение Судхаса. Как в начале занятия удобная поза, сложите руки перед грудью, через голову перед сердцем. И снова прикройте глаза, если открывали, и не Пойдите внимание по вашему телу и оцените, какое оно легкое, естественно вытягивается и насколько это поле стало ощущаться вами совсем по-другому. Оцените изменение на уровне вашего сознания, состояния, сколько у вас всего, спокойствия, тишины, Мягко. Был с вами на этом занятии, делился с вами своей энергией. Благодарите свое тело за эту практику, самих себя за намерение и реализацию этого намерения. Благодарите этот день и этот мир за возможность практиковать. Всем спасибо за занятие. С вами была Я, Катя. Вы онлайн спасибо. Я сейчас включу комментарии, если у вас будут какие-то вопросы, вы можете мне их задавать, я, если смогу, отвечу. И напоминаю, что со мной мы встречаемся раз в неделю, в пятницу в это время, на время карантина, чтобы у нас была возможность оставаться дома, но при этом оставаться в форме. Я надеюсь, что вам понравилось. Я... Спасибо, да, спасибо. Я очень рада, что несмотря на проблемы с эфиром, все-таки мы дозанимались. И если есть какие-то вопросы, всегда можно задавать мне их лично. Ссылку на профиль в Инстаграме вывешена в анонсах прямых эфиров, поэтому вы всегда можете мне задавать действительно любые вопросы. Я постараюсь на них ответить, если буду знать ответ. Спасибо, моя спина. Я очень рада, что сегодня я подумала, что акцент на спину будет как никогда. Кстати, Юль, я рада, что даже несмотря на то, что у нас не получается заниматься очно, твоя спина все-таки благодарит меня. Занималась первый раз, и я очень рада, что в первый раз и получилось почувствовать радость от практики. Всем спасибо. И напоминаю, что занятия будут сейчас еще по другим направлениям. В течение всего дня Декатлон устраивает нам такую возможность позаниматься с инструкторами с разных уголочков России. Спасибо. Отличное занятие, очень рада. Ну, я постараюсь сохранить хотя бы кусочек эфира, боюсь, что первая часть, к сожалению, не сохранится. Не сохранится. Всем хорошего дня, хорошего настроения и до встречи в этом же месте, в это же время. Спасибо.